В данном уроке мы рассмотрим непосредственно, как купить облигации ОФЗ. Мы говорили, что будем покупать облигации федерального займа нашего государства, как самые надежные, чтобы у вас этот счет, к моменту, когда вы закроете, точно получил дополнительный, был точно в плюсе. Максимальная надежность этих облигаций, нет налога 13% на купонный доход и очень хорошая ликвидность в стакане. То есть купить, продать данные облигации вы потеряете только на комиссии практически. Вообще практически нет спреда. То есть по какой цене купили, по такой и продали. Вот только именно ФЗ большинство отличается такой хорошей ликвидностью. Как образуется цена облигаций в стакане? И как происходит вообще выплата купона? Немножко все не так, как других инструментов. Полная цена вы ее в стакане не увидите. Это цена в стакане плюс НКД, так называемый. Накопленный купонный доход. Мы потом все выведем в квике и все посмотрим, что чему равно. То есть, полная цена складывается из цены в стакане и уже накупленного купонного дохода. Вот этот НКД купонный доход, он начисляется к вашу облигацию ежедневно. То есть, если у вас есть там, 6% годовых ставка, то этот купон будет каждый день начисляться там, 6 делить на 365. Раз в квартал или раз в полгода, в зависимости от вашей облигации, вот этот накупленный купонный доход, он выплачивается вам на основной счет попадает на ваш счет. Но если у вас будет инвестиционный индивидуальный счет, у вас будет один там субсчет, скорее всего. Просто эта сумма у вас появится как денежный остаток. То есть вот она копится, копится. Раз в полгода она будет попадать к вам на счет в виде денег. Если вы продержите облигацию, например, 5 дней или там 2 недели, то вы ничего не потеряете. Не значит, что вот эти накопленные купонный доход он пропадет. Нет. Когда вы покупаете облигацию, то покупатель любой момент оплачивают ее цену и плюс накопленный купонный доход, который мы в стакане от биржевом не видим. Когда вы через две недели продаете эту облигацию, то новый покупатель оплачивает тот купонный доход, который у вас был на момент покупки облигации и плюс тот, который накопился. То есть вы в этом в плане того, что ничего не теряете. То есть продержали вы ее там неделю, продержали вы ее полгода. В любом случае, вот этот купонный доход вы получите одинаковый, ну, пропорционально тому, сколько вы ее держали. То есть вы не теряете на этом ничего. Торгуются облигации в отличие от акций в процентах от номинала. Сейчас мы еще раз подробнее посмотрим в стакан. Как правило, номинал облигаций, большинство их 1000 рублей у нас. Таким образом, ваш доход по индивидуальному инвестиционному счету тогда будет складываться не только из вычетов, которые вы будете получать ежегодно, но плюс вы еще на внесенные средства. Вот внесли вы первый год 400 тысяч, вы будете получать доход по купонный доход по облигации. Давайте теперь откроем терминал КВИК и сделаем следующее. Мы выведем основные параметры для облигаций в таблицу текущей торги. Посмотрим особенность вот стакана для облигаций еще раз. Посмотрим график облигации. Посмотрим оценим ее ликвидность, объемы сделок. Выведем счет ДЭПа и код клиента. И выберем Облигации, которые, у которых срок погашения приблизительно равен дате закрытия вашего индивидуального инвестиционного счета. Хотя это не обязательно. Купим облигации FZ и поговорим о реинвестировании купонного дохода. Открываем КВИК. Берем таблицу текущей торги. Давайте правой клавишей мыши. Редактируем таблицу и какие нам колонки еще потребуются. Размер купона. Купона. Дата выплаты купона давайте добавим. Длительность купона. Дата погашения, дата выплаты купона. Выведем все эти значения. И теперь добавим, еще давайте сюда облигации сразу АФЗ. Правой клавишей мыши редактировать. Давайте нам уже на самом деле нефть не потребуется. Рубль-доллар вам не потребуется. Газпром пока тоже. Но пусть у нас Газпром останется. Давайте мы еще раз найдем вот эти вот облигации. Нам нужны облигации со счетом Т плюс облигации. Вот здесь у нас наши ФЗШки находятся. Выделяем. Смотрите, их достаточно здесь много. Я думаю, сейчас здесь что-нибудь мы обязательно для себя подберем. Зажимаем Shift, нажимаем последнюю облигацию и добавить. Ну или каждую поштучную. Вот такой количество у нас облигаций АФЗ. Смотрите, лот. Здесь, помните, у Газпрома было минимально, можно 10 акций купить. Здесь можно купить одну облигацию. Давайте еще номинал. Номинал посмотрим. Валюта номинала добавим. Номинал инструмента добавить. И вот смотрим, что номинал всех облигаций практически 1000 рублей. За исключением некоторых облигаций. Здесь... Рекомендую, чтобы вам не путаться. Просто вот эти облигации, которые номинал не 1000 рублей, их не брать. Скорее всего, это какие-нибудь амортиза амортизационные облигации. Ну, чтобы вам было проще, вам вполне достаточно будет тех облигаций, которые здесь можно выбрать. Давайте по дате погашения отсортируем. И вот, как видите, есть дата погашения там, есть, э, э, погашение в 44-м году, в девятом году. Смотрим, когда у нас заканчивается индивидуальный инвестиционный счет. В 2020 году открыли, в 2023 он заканчивается. И вам рекомендую подобрать вот облигации, начать с тех, которые как раз закрываются. Вот в, конце 23, в начале 2023 года, например, закрывается у вас счет. Вот и посмотрите облигации, которые как раз к этому моменту у вас будут вскоре, вскоре погашаться. Для чего? Чтобы вам лишний раз их не покупать, не перезакупать. Если до даты истечения облигаций остается там всего пару месяцев, то облигация устроена так, что вы фактически по той же цене, по 1000 рублей сможете продать. Вот и возьмите эти облигации. Давайте возьмем вот АФЗ нам. К примеру, вот эти АФЗ нам 23 года больше всего подойдут. Единственное, что вам надо еще оценить, а оценить, конечно, ликвидность. Если эта облигация будет сильно неликвидная, сейчас мы это посмотрим, то мы выберем какую-нибудь другую. Ну, видите, валюта здесь вот это обозначена рубли. Вся она в рублях. Смотрим длительность купона. Есть экзотические длительности, вот 208 дней. Но в основном 182, то есть приблизительно полгода. Вот кое-где попадается облигации длительностью год, 364 дня, 182. В основном 182. Ну, вот такая стандартная а, длительность купона. Лот везде 1 и здесь мы смотрим размер купона здесь мы забыли вывести кстати доходность редактирует таблицу и еще давайте выведем доходность вы видите что доходность приблизительно все в районе где-то от около 6 7 процентов годовых да сейчас доходность не очень высокий по облигациям фз но это самые надежные облигации вот облигации, которые мы интересовались с 2023 года. Мы здесь видим доходность 3%. Сразу ее откидываете, что-то с ней не то. Я практически уверен, что здесь проблема какая-то с косяком КВИКа, что он неверно рассчитывает эту доходность. Доходность это ориентировочно. Ее точно вот рассчитать в терминал КВИК не умеет. Да это и нереально. Вот в районе 5-6% годовых. Ну вот смотрите, здесь 2022 год, например, 6.75%. Вполне возможно, вот эту облигацию вам подойдет, но ну, пусть она в конце года у вас, просто у вас в конце года 22-го экспирируется, то есть погасится, и вы эту деньги просто снимите в следующем году. Вот можно ее рассмотреть. Теперь давайте возьмем, к примеру, две облигации, которые стоят 1000 рублей. Срок погашения у них приблизительно одинаково, а размер купона разный. И обратите внимание, та облигация, у которой размер купона будет меньше, размер купона меньше, она будет, соответственно, стоить дешевле. Купон выше, и стоить она будет дороже. Обратите внимание, что доходность приблизительно одинаковая. То есть, вот это ценой регулируется то, что купон у облигации меньше. То есть, фактически, покупая что одну, что другую облигацию, вы заработаете-то одинаково. Но за счет одна, того, что одна дешевле, а другая дороже. Причем, если вы купите облигацию чуть дороже, вы купите ее по 105% от номинала, а продадите сто процентов то есть она погасится по тысячу рублей вы дополнительно не заплатите купона не заплатите дохода с прибыли то есть вы купили дороже продадите дешевле никакого не будет налога налога по купонам нет в любом случае а вот облигацию, которую вы купите подешевле вы вот с этой разницы заплатите еще 13 процентов налога все это конечно учитывается в цене поэтому и получается что доходность она по сути у вас одинаковая поэтому Выбирая облигацию ФЗ, вы можете не заморачиваться на ту тему, что какая дороже, какая дешевле, какой там раз, размер купона. Все это регулируется рынком. Главное выбрать облигацию ФЗ, облигацию высокой надежности. Вот эти все тонкости, они уже, наверное, по первому, на текущий момент, вот сейчас вам не нужно с ними заморачиваться. Поэтому выбирайте облигацию, исходя из срока погашения. Вот берите 23-й год, чтобы он гасился Чуть раньше или чуть позже, чем у вас заканчивается срок индивидуального инвестиционного счета. Берите стандартные облигации, которые выплачиваются длительностью купона 182 дня и номинал 1000 рублей. Даже лучше, если она будет чуть дороже, чем э, номинал, там, чем 100%. Вот как можно выбрать облигацию. По поводу того, что в стакане торгуется она в процентах от номинала, я уже это говорил. Давайте теперь какую-нибудь возьмем облигацию. Вот возьмем облигацию, которая погашается в 2023 году. Через 3 года. И через якорь мы ее сейчас выведем. График не очень ликвидный. Но давайте теперь мы не минутки все-таки посмотрим. А мы посмотрим хотя бы... Ну, меньше чем 15 минут я не рекомендую смотреть. Смотрите, каждый день по этой облигации проходят сделки. Давайте посмотрим приблизительно объемы. Вот подводите к свечке стрелку. И смотрим, объем 178, 67, 87, 14, ну небольшой объем. Вот иногда проскакивает просто гигантский объем, 936, но это маленький. А вот объем 25 тысяч кто-то купил. Можно взять дневные обороты, посмотреть, сколько приблизительно в день проходит оборот. Ну достаточно приличная. то есть торговля по этой облигации есть и купить вам ее удастся. Если увидишь, что здесь ликвидность очень маленькая и не каждый день, например, у нее совершаются сделки, то тогда можно посмотреть просто соседнюю облигацию. Может быть она будет поинтереснее. Вот давайте 2024 год возьмем. Что у нас с ней получится? Ну тоже здесь сделки происходят каждый день. И даже если мы возьмем 15 минутку, тоже здесь постоянно, каждый день, вот 23-го, 22-го, в течение дня постоянно сделки происходят. Опять наведем мышь, посмотрим обороты. 40, 160, 11. Ну, то есть небольшие и периодически проскакивают вот большие сделки. 50 тысяч облигаций. Всегда из такой облигации вы сможете спокойно выйти. Смотрим спред. Ну, спред по данной облигации просто минимальный. Там 13 и 14. 102, 13 процентов, 102 и 14 процентов. То есть вы всегда смотрите, стакан, всегда сможете там 100, 200, 300 облигаций спокойно покупать, продавать. А вам столько и потребуется. Проблем с покупкой продажей не возникает. Эта облигация тоже подходит. Счет депа мы ставим. Счет кода клиента выставляем. Срок погашения мы поговорили про. Ну и теперь вам осталось просто купить данную облигацию. Но ну, здесь может быть потребуется немножко математики. Цена 102%. То есть, соответственно, стоит она 1021-1022 рубля. Считать очень легко, поскольку номинал 1000. 1022 одна облигация стоит. И, соответственно, не забудьте добавить сюда накопленный купонный доход. Мы забыли его здесь посмотреть. Редактировать таблицу. Давайте накопленный купонный Накопленный купонный доход мы обязательно его выведем. Тоже в эту табличку. И вот смотрите, где рубль, где 16, где 24 накоплено. Соответственно, если вот вы облигацию какую-то покупаете. Так, мы брали. Вот эту облигацию мы брали погашением 28 февраля 24 года. То здесь, соответственно, облигация к ее цене, по которой будете покупать по 1022 рубля, считай, добавить еще 20 рублей. 1042 рубля. Вот посмотрите на вашу сумму, сколько у вас там, столь, 200 или 400 тысяч, что каждая облигация будет стоить 1042 рубля. Сколько вам облигаций нужно купить, чтобы вам, соответственно, не уйти в кредит, не уйти в минус. Потому что облигации АФЗ позволяет вам заходить и покупать их на заемные деньги. Поэтому будьте осторожны, купите только на свои. Как проверить, после покупки сумма денежных остатков должна быть положительной. Плюс оставьте денег дополнительно на что? На снятие у вас возьмется в том месяце, в котором вы совершались, депозитарий около 200 рублей. И возьмется у вас деньги комиссия брокера. Я вам рекомендую там на первых порах особенно оставлять 1-2 тысячи рублей. Не полностью на все закупать, чтобы у вас осталось вот эти деньги на комиссию на депозитарий потому что у вас это могут списать не сразу там списывается это там через 1-2 дня и смотрите вот у нас сейчас сумма денежных остатков обратите внимание что с расчетом Т0 и Т2 сумма может быть разной с чем это связано возможно там со снятием денег с депозитарием будут, будет у вас снят возможно что комиссии будет снята то есть ну вот обращайте внимание что сумма денежных расчет, остатков с расчетом Т2 у вас должна быть положительным остаться. Вот если в клиентском портфеле сумма эта остается положительным, значит после покупки вот всех облигаций вы все правильно рассчитали, у вас денег хватит. Если у вас там сумма денежных остатков остается 10 тысяч рублей, ну можно еще штук 8-9 облигаций купить. Всегда у вас какой-то небольшой хвост денежных остатков будет. То есть покупайте на максимум, чтобы максимально чтобы максимально использовать все деньги, которые у вас на этом счету, фактически заморожены. Но самое главное, обязательно, что сумма денежных остатков должна быть положительная. Для проверки через три дня зайдите, когда все списания расчета будут проведены, проведены брокером, проверьте, что сумма денежных остатков у вас обязательно положительная. Вот, собственно, и все тонкости. Также смотрите, вот есть дата выплаты купона. Вот дата выплата купона, соответственно, если у вас погашение, вот в любом случае возьмем какую-то дальнюю облигацию в 2024 году, то купон выплачивается ближайший, поскольку каждые 182 дня, 4 марта. Соответственно, 4 марта вам нужно или 5 марта зайти, и вот эти деньги, которые у вас, вам выплатят на счет, они у вас там будут лежать там просто мертвым грузом. Получается, вот размер купона 30 рублей. Купите, соответственно, там 400 облигаций. 400 на 30 рублей – это 12 тысяч рублей. Зачем вам 12 тысяч рублей, чтобы у вас просто лежали? Вы просто на следующий день возьмите и купите еще облигации на эту сумму. Следующая дата купона прошла, вы снова купите на эту сумму, чтобы у вас максимально эффективно использовался ваш счет. Ну, про это просто не забывайте. Почему я говорю купить облигации со счетом погашения, когда у вас заканчивается индивидуальный инвестиционный счет? Потому что если у вас купон будет лежать на счету, то это 12 всего лишь тысяч там, от 400. Это не страшно. Но если вы забудете, что у вас будут какие-нибудь ближние облигации, и у вас будет лежать на счету 400, еще хуже 800 тысяч рублей полгода. То есть 800 тысяч рублей у вас лежит в течение года, если вы забыли про них, пополнили, облигации забыли купить. То смотрите, сколько вы потеряете. Давайте посчитаем. 6% годовых от 800 тысяч это почти 50 тысяч рублей. Зачем вам терять 50 тысяч рублей? Только за счет того, что вы забудете эту облигацию заново купить. Поэтому берите облигации со счетом погашения приблизительно равные. И у вас будет меньше головной боли. Если вы будете действовать по схеме, которую я предложил, то вам придется купить эту облигации всего лишь два раза. После первого пополнения счета в конце года. После второго пополнения в конце года. И все. После третьего пополнения вы фактически сразу после нового года снимаете. Уже ничего покупать не нужно. Два раза вам необходимо будет выполнить эту процедуру. И плюс еще, когда у вас будет появляться купон, можно дополнительно тоже это остатки, лишние деньги не копить на счету, а купить. Вот, собственно, и вся сложность. Ничего нет сверхъестественного. На этом, покупка. На этом урок по покупке облигаций ФЗ заканчивается. В следующих уроках продолжим.